Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Шепчик Дели. В этом видео расскажу про новую интересную монету. Кубискоин называется. Монета у нас на алгоритме X11. Всего монет будет 22 миллиона. То есть, недалеко от биткоина на миллиончик больше ушло. Время нахождения блока 60 секунд. У нас, как делится, по FOS. То есть, можно и соло, можно и на пуле. В общем, что у нас получается по мастерноде. По мастерноде. 10 тысяч монет мастернода стоит награда между майнерами мастернодой 50 на 50 это очень хороший процент то есть нет такого что мастерноды гребут себе там 80 на 20 либо 70 на 30 там некоторые даже 90 на 10 блюд вначале то есть майнеры получается копают в холосту. это хороший получается размен такой идет по дорожной карте так по дорожной карте то есть пока то что они обещают то не выполняют они уже есть на мастер лист то есть они уже пролистились частично частично я вам в дальнейшем покажу также они обещают скоро открыть уже точнее выставить сам это на бирже Gravex, то есть для старта неплохая биржа в дальнейшем ну, у них тут обновление там потом веб-сайта будет потом кошельки linux и windows обновление то есть Программа с баунти потом у них в дальнейшем, там что-то будет с пулами мутить. Нам интересен третий четвертый квартал. Они обещают еще, ну, опять же, обновить кошелек и попасть на серьезные такие, скажем так, биржи. То есть ну, получше уже будет там криптопия, change В общем, посмотрим, что будет у них дальше. Пока в 2019 год заглядывать не будем. Нам пока этого хватит. Посмотрим, как будет все развиваться. Что нужно, короче, чтобы стартануть на этом проекте. Я оставлю все ссылки в описании Там Discord, сайт, все, в общем, все будет в описании Качаем кошелек Ну, с кошелеком Вы уже сами понимаете, взяли адрес так, Для тех, кто берет Мастерноду, тут можно и под Windows, и под Linux Запилить себе мастерноду, то есть на VPS Можно также на компьютере себе ее поставить Если он, конечно, у вас будет сутками работать В общем, интересно У них тут получается Скачали кошелек ну и в дальнейшем я покажу, на каком пуле лучше всего добывать. На данный момент э, до листинга на бирже стоимость монеты 1,37 центов. То есть, даже пускай, если вдруг сейчас сложность либо взлетит, либо даже там она не сильно как бы взлетит, все равно можно сейчас неплохие деньги заработать. И даже до открытия биржи можно этой монеты, скажем так, между собой поторговать. Зайти в определенные каналы, через которые можно будет... Либо сразу, если, что вообще как бы не всегда хорошо, но лучше всего подождать и потом выйти на биржу с этой монетой и там уже торговать. В общем, ну это как бы вам решать, как лучше с ней поступить. В общем, вот пул, арк пул называется, X11, а, где эту монету найти? <coughs> У нее окончание CBC будет, вот она. Для нее там есть, вот видите, нормальный порт и порт под хэш. В общем, сейчас кто-то зарядил на S-Hash, но вы понимаете, под на hash это дорого и денег там надолго не хватит. То есть, я думаю, на s сейчас немного покрутит, сложность упадет, нагрузка упадет и, в принципе, можно будет... Ну, в общем, уже падает, было 3.1, сейчас уже тера хэша показывает. Что-то мелькнуло 7.4, блин, ну, не знаю. В общем, неплохой пул, на котором можно будет зарядить, попробовать. Думаю, должно все получиться. В общем, мужики, я уже майнеры оставлял. Ссылках в описании. Ну, я еще раз все скину вам под э, Nvidia и под AMD. В общем, все ссылочки будут в описании. Надеюсь, вы поддержите видео лайком. Ну, а на этом пока у меня все. Так что давайте, давайте пробуйте. Всем удачи, там, всем профита, всем покеда.